Ребята, экстренное включение, экстренный горячий пирожок в виде сервок К08, телефон, ручка, вентилятор, приемник телефона ручки серво К07. По характеристикам не особо отличается от предшественника. 0,96 дюймов экран с разрешением 480 на 360. К сожалению, лишен фонарика. Вместо него там вентилятор. Увеличили и объем батареи до 1100 мАч у сервокана 07 были несчастные 300 мАч. Также немного освежили дизайн и сделали его более закругленным. Все также можно уместить две сим-карты и тф-карты до 16 гигабайт. Этот гаджет идеально подойдет студентам на летней сессии. Пишешь себе такой и параллельно тебе в харю свежий воздух поступает. Разве не круто? И стоит, как предыдущая модель, всего 1900 рублей. В этом выпуске я собрал 10 самых, самых, самых необычных телефонов с AliExpress. Потому что, увы, но это последний выпуск самого успешного проекта на моем канале. 10 самых необычных телефонов с AliExpress. Все подробности ты можешь узнать в видео, которое выйдет сразу же следом после этого. Ссылка на него будет в описании. Если вы мои видео смотрите давно и увлекаетесь мобильными телефонами в принципе, то я думаю, вы должны знать об революционном телефоне. Извините, смартфоне KTouch i9 это супер маленький сенсорный Android смартфон с флагманскими характеристиками. К чему это я? А к тому, что вышло его логическое продолжение в лице KTouch i10. Телефон еще более безрамочный и еще более прокачанный, нежели его предшественник. При этом телефон выполнен в отличие от прошлой модели по подобию Samsung, когда Catouch i9 был выполнен в стиле мини-iPhone. Имеет дисплей на 3,5 дюйма с разрешением 800 на 480. Пропорция дисплея 18 на 9. Камера основная на 8 мегапикселей и фронтальная на 5. Работает на Android 8.1. Емкость аккумулятора на 1000 мАч, что очень, конечно, печально. Имеет две модификации. Первая. 2 гигабайта оперативной и 16 гигабайт встроенной памяти. И вторая. 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта дробь 64 гигабайта встроенной памяти. Неплохая такая вторая модификация. Я только сейчас понял, что по характеристикам он никак не отличается от предшественника. Я считаю, что этот телефон может спокойно конкурировать с бюджетными Xiaomi. И где-то он будет даже в большом плюсе. Цена разнится в зависимости от модификации от 6700 рублей до 8700 рублей. Как-то давно в очень старом выпуске у нас был подобного рода телефон. В этот раз китайцы попытались немного изменить дизайн и сделать телефон еще меньше и более смешней. Спиннер не обладает камерой. Есть возможность расширить память телефона до 16 гигабайт, так как своей памяти нет. Есть Bluetooth. Дисплей скорее всего на 1 дюйм. Помимо вот этой основной, так скажем, классической модификации, имеет дополнительные. Спинер бабушка фон и спинер защищенный телефон. Основную модификацию можно приобрести аж в 6 цветах. Черный, красный, синий, бледно-розовый и ярко-розовый и золотой. Стоит такая игрушка от двух с половиной тысяч рублей, в зависимости от модификации. В выпусках я вам часто демонстрировал телефоны с четырьмя камерами. Компания Nokia не стала мелочиться и влепила своему флагману аж 5 основных камер. Дисплей на 6 дюймов, объем аккумулятора на 3300 мАч. Имеет восьмиядерный процессор Snapdragon 845. Есть поддержка NFC, сканер отпечатка пальца. Обладает 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти. Камера основная на 20 мегапикселей, остальные 4 по 12. Фронтальная на аналогичные мегапиксели. Очень флагманский смартфон за 60 тысяч рублей. Я уже как-то вам показывал в 18 выпуске телефон, чья стоимость была 700 рублей. Этот телефон является его полноценным аналогом. Кнопочник все так же лишён камеры. Дисплей на 1,7 дюйма имеет громкий динамик и 600 мАч аккумулятор. Поддерживает две сим-карты. Также присутствует FM-радио. Разъема для наушников, конечно же, нет. Цена-то, конечно, 700 рублей. Но вот доставка в мой регион 215 рублей, так как телефон продается из российского склада T-MOL. Вы наверняка и не думали, что такие телефоны до сих пор еще существуют. А вот китайцы не думают, а делают. Да-да, это самый настоящий полноценный телефон, игровая приставка, типа PSP. В нем содержится 84 популярных игр времен 2000-х. К сожалению, какие-то другие игры на него качнуть не получится. Но я думаю, что 84 игр вполне будет более чем достаточно. Вся эта игровая машина имеет объемный дисплей на 2,8 дюйма, имеет 3000 мАч аккумулятор, а это значит, что телефона хватит надолго. Поддерживает microSD-карты до 32 гигабайт. Есть также какая-то камера и громкий динамик. В этом телефоне есть даже мой любимый вид фонарика, длинный горизонтальный. Этот телефон меня очень удивил. Это единственный в своем роде телефон на Алиэкспресс. Стоит такой телефон, игровая приставка, всего 1800 рублей. Представляю вам уникальный вид телефонов. Телефон-чехол. Это такой себе телефон в телефоне. Разработан специально для iPhone, так как этих яблочных смартфонов надолго не хватает. Китайцы вообще молодцы, идея очень классная. Данный телефон-чехол, или же чехол-телефон, может выполнить все основные ключевые функции обычного телефона. А это позвонить, принять отправить sms не требует подключения по bluetooth что очень неплохо также этот телефон можно вообще использовать отдельно от iphone что делает его полноценным кнопочником этот телефон поддерживает до двух sim-карт плюс одну тф-карту это единственный параметр по которому он обходит любой iphone Имеет стандартный VGI дисплей на 1,7 дюйма. Аккумулятор достаточно хороший на 1200 мАч. А также я забыл сказать, что чехол способен воспроизводить видео и аудиофайлы. Собственно, на нем еще и встроен диктофон. Этот телефон является прекрасной альтернативой всяких пауэрбанков и прочих громоздких и тяжелых приспособлений для зарядки вашего дохленького iPhone. Если бы у меня был iPhone, я бы, наверное, приобрел бы такую приблуду. Не ну а что, сам iPhone я использовал бы для интернета и игр, а чехол в качестве звонилки и отправлялки смс. Ну или музыку бы на нем слушал. Этот телефон чехол, конечно, хорош, но вот его приобретение может сильно ударить по кошельку. Ведь стоит такой аппарат 4000 рублей. Но я думаю, если человек купил iPhone за 60 тысяч рублей и беспроводные наушники AirPods за 11 тысяч рублей, то я думаю, что лишних... 4000 рублей на такой аксессуар для своего родненького iPhone найдется. Обнаружению этого телефона я был безумно рад, потому что найти подобные девайсы весьма проблематичная задача, с каждым годом их все меньше и меньше. Телефон газировка выглядит очень стильно, особенно издалека так как его можно принять по ошибке за прохладительный напиток. Дисплей чуть меньше 2 дюймов, имеет аккумулятор на типичные 600 мАч. Есть даже небольшая камера. Сам телефон размером с обычную зажигалку. Имеет также Bluetooth с поддержкой microSD-карт до 16 ГБ. Продается в четырех цветах. Белая Coca-Cola, черный Pepsi, красная классическая Coca-Cola и синий классический Pepsi. Этот телефон купила лишь два человека, поэтому беги по ссылке, чтобы успеть купить его первым, чтобы потом стать самым крутым парнем или девушкой на деревне с телефоном-газировкой. Ну или самым крутым в классе после каникул такой. Подкатываешь к однокласснице, смотри, у меня телефон Кока-Кола, ну или телефон Пепси, как кому нравится. Тем более, что аппарат стоит недорого, всего 1200. Тебе осталось всего два месяца, чтобы накопить на этот телефон. На короняк можно у мамы денег одолжить. Я много повидал разных бабушкофонов, но чтобы они были защищенные, я в первый раз такое вижу. Производитель утверждает, что это 4G телефон. Будем надеяться, что так оно и есть. Имеет QVGI дисплей на 2 дюйма. В телефон встроен также Bluetooth, камера и небольшой фонарик. Аккумулятор на 6800 мАч. Но что-то мне подсказывает, что кто-то здесь заврался. В телефоне максимум 1500 часов способен уместить две сим-карты и ТФ-карту до 8 гигабайт, вполне неплохой, повторюсь, защищенный телефон для пожилых людей, но вот правда чё-то цена сильно кусается, 2800 слегка многовато для пенсионера. Защищенный телефон с огромным дисплеем и ТВ антенной. Экран реально внушительный, 3,5 дюйма. Для кнопочника это весьма отлично. Аккумулятор на 18 тысяч миллиампер-час, а это говорит о том, что телефон имеет функцию Power Есть также два огромных фонарика и Bluetooth. Как по мне, это очередной телефон для бати на рыбалку. И ТВ, и фонарик, и надолго хватит, еще экран огромный. В общем, очень серьезный телефон для серьезных людей. За смешные деньги. 2500 рублей. А это очень бомбовский телефон за копейки. Имеет 6,3 дюйма дисплей. 4800 мАч аккумулятор. 16-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную фронтальную камеры. Работает на Android 9.1. К сожалению, информации о ядрах нет. Имеет три модификации. 2 гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти. 4 гигабайта оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. И 6 гигабайт оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Также имеет Face ID. Вполне неплохой и конкурентный телефон от китайского ноунейма. Стоимость разнится в зависимости от комплектации. От 6400 рублей до 11200 рублей. Ну вот, подошел к концу последний выпуск проекта 10 самых необычных телефонов с AliExpress. Жду вас всех в следующем видео, которое уже вышло, пока вы смотрели это, в котором я рассказываю о том, как создавался этот проект, ну и вообще обо всем, что связано с ним. Давайте, переходите по ссылке, я вас там уже заждался.